сытное, ароматное блюдо из риса с креветками и копчеными колбасками американской кухни джамбалая можно достаточно быстро приготовить семье на обед, берите на заметку рецепт. Колбаски и креветки желательно предварительно обжарить и добавить их в рис с овощами практически в конце приготовления, часто в джамбалаю с креветками добавляют свежий тимьян и зеленый лук, если они найдутся в вашем холодильнике, тогда положите их, блюдо станет еще вкуснее. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Креветки предварительно разморозьте. Почистите лук и чеснок. Помойте все овощи и обсушите. Разогрейте в сковороде рафинированное растительное масло. Выложите в него очищенные хвосты креветок и нарезанные кружочками колбаски. Обжарьте их минуту до румяности. Снимите шумовкой на теплую тарелку. В это же масло выложите нарезанный мелким кубиком репчатый лук, жарьте пару минут до мягкости. Перец болгарский и сельдерей нарежьте тоже мелко, всыпьте в сковороду, жарьте на умеренном огне минуты 3-4. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Добавьте рубленые помидоры и чеснок, продолжайте тушить на том же умеренном огне несколько минут. Промойте тщательно рис, всыпьте его к овощам, перемешайте. Влейте теплую воду из чайника, она должна быть выше содержимого сковороды на 1 см. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист и каинский перец по вкусу. Как только вода закипит, сделайте тихим огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 15 минут. Спустя время добавьте в сковороду колбаски с креветками. Перемешайте и подержите еще пару минут под крышкой. Выключите плиту, оставьте блюдо в покое минут на 10 пропитаться всеми вкусами и ароматами. Разложите готовую джамбалаю с креветками по порционным тарелкам и зовите домашних к столу. Очень вкусно, рекомендую. Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится Креветки 150 грамм, колбаски подкопченные, 150 грамм, рис, 250 грамм, лук репчатый, одна штука, сельдерей стеблевой, одна штука, перец болгарский, одна штука, помидоры, 100 грамм, чеснок, один зубчик, лавровый лист, одна штука, масло растительное, 3 столовые ложки, перец каинский, 1 чайная ложка, соль, половина чайных ложки, перец черный молотый, 1 щепотка, количество порций, 2-3, Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!